Привет, девочки! Помните, Барби обещала снять про то, как она заселилась в свой дом? Я больше не могу ждать и решила прокрасться к ней, пока она ушла в магазин. Итак, давайте его рассмотрим. А, в прихожей ничего не изменилось, кроме как вот этого уголка. Так, ну, пошлите в ванную. Хоть бы она сейчас не пришла. Да. О, прикольный туалет, его тогда не было. Раковина, кстати она еще недоделанная И зеркало Так, душевую кабинку еще не сделали Интересно, где она моется Ну что ж, пошлите на второй этаж